Один, два, три, четыре, пять! Малыши, привет! Малыши, привет! Сегодня мы с вами посчитаем... Пальчики! Пальчики! Вы знаете, как считать до пяти? Да. Давайте с Мишель посчитаем. и. Один, два, три, четыре... Пять, шесть. Отлично, шесть. до пяти посчитали. Один, два, три, четыре, пять. Пять, все правильно, Мишель, у тебя же пять пальчиков, у тебя же не шесть. А у меня посчитай, сколько. Один, два, три, четыре, пять. Точно, и у меня пять пальчиков. Я знаю один стишок про пальчики. Давай вместе расскажем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять. В домик спрятались. Опять. Еще раз, давай на этой ручке. Давай на этой. На твоей теперь будем? Давай. давай. У нас пальчики вначале в домике идут все гулять по очереди. Давай, и открывай. Раз, два, три, четыре, пять. пять. И пошевелим пальчиками. Вышли пальчики гулять. гулять. А теперь в домиках прячу. Давай. Я тоже тебя люблю! Все пальчики вышли погулять и гуляют. Покажи, как они гуляют. Вот так. А теперь пальчики пойдут куда? Да, Мой. Считаем. И пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. В домик спрятались. Ага. А теперь попробуем двумя ручками. В домике живут? Покажем домик. У тоже в домике? И у меня в домике. Давай, начинаем считать. в домике. И раз, два, три, четыре, пять. Это три, это три. Хорошо. Три, четыре, пять. Вышли пальчики, шевелим гулять. Да. И, и прячем теперь пальчики в домик. Давай. И прячем. Где пальчики? Они гуляют, гуляют, гуляют, гуляют. А теперь будем прятать. И раз, два, три, четыре, пять. Почему-то я только прячу пальчики. В домик спрятались. Опять! А у тебя в замочек спрятались, И последний раз. Можно я посчитаю? пожалуйста. Можно? Можно. Двумя ручками или одной? Двумя. Двумя. У меня пальчики в домике и идут гулять. И раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять. В домик спрятались. Опять нету пальчиков. Спрятались они в домике. Четыре, пять, сетыри пять.